В Нижегородском кредитном союзе условия по программе займов в счет средств материнского семейного капитала вполне доступны. Комиссия составляет от 42 тысяч рублей до 60 тысяч рублей, в зависимости от того района, где вы проживаете. На нашем сайте вы сможете ознакомиться с отделениями по Нижегородской, Московской и Владимирским областям. Выберите удобное для вас отделение и не ждите. Используйте сертификат законно.